друзья с вами влад сегодня мы продолжаем играть или проходить тапс в прошлой серии я нажал жестко лоханулся и нажал но ну, это песочница надо было нажать типа проходить, ну, про, проходить типа а, а это песочница была молодец вот так вот капец Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра. кто кушает и кто нет. Я сразу посоветую, ну пока она загружается, поставить лайк под видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не быть в курсе всех новостей, Да и просто, чтобы все знать. Как мы ну, вот это, будем играть? Ну, вначале начале этого первое. Потом второе, третье, ну когда идем. Как вы видите, я уже играл, ну, потому что не записался второй раз записываю сейчас да я дошел аж до персинг не но... Да. я считаю второй раз записываю после первого раза. короче мы поняли. я понял я выбрал но он долго грудь, конечно особенно когда первый убираешь у меня уровень так она в принципе играет нормально. Ещ музыка играет. Музыка прикольная, еще нравится. Ты вс нормально. Короче. Такая грудь. Ну ладно, это не то уже говорится. Мне нужен секунд где-то 20. Ну, все-таки там карта большая очень большая ты компьютер перегружен да. они сильно игровой но игровой но не такой чтобы <coughs>, иметь 10 игр и таких мощных как у меня сейчас стоят да да ну майнкрафт там стоит у меня gta 5 gta кармельная россия это gta сандра стояла bimg Драйв, еще city car Driving. Может быть, скоро серии будет. Ну, там проблемы были опять же. С записью там. Ну, она... не с записью были проблемы, а проблемы с тем, что она... Не могла... Ну, я не мог войти в эту как Короче, потом объясню. Так, сейчас. Так, ага, обычный. Давайте копиночить. Почему бы и нет. Да, а можно. Я узнал, что можно играть за них. Кидай. Бляха, много уже мы попал. На, попал, В То смысле? Да что это за фигня? То что они бегут на меня теперь? Их много. И они хотят мои смерти похоже. Молодцы. Молодцы, да. Да-да-да, это -да -да, лобаничь. Бляга, я и так не попадаю, мы. А, по Руки. Ну да. А я в прошлый раз так и выиграл. Блин, давайте. Вот так вот. конечно. Во, вот так, вот вообще супер. Не, не я, не я не хочу. Нет, копино все. Я за копиное, ну блин, за копейчика хочу играть. Ну ладно. Да бляха, это почему? Не, я лучше не буду играть. Я еще что сделаю. Бляха, все происходит. Попробуй только подойти <свист> <свист> Бля, бля, давай правильно. А что ты хотел? Бей! Кидай! Бляха, не попал. Ладно. А ну-ка, да, вот так вот. Давай, давай, убей. Его. Ага, конечно. Ага. Бляха, да это невозможно. Что за фигня? Первый уровень, я не могу его пройти. Да бляха, так нечестно, я не понимаю. Значит, больше. Подальше, я не знаю. Ну как-то так, ну все, делай. Делайте что Делайте что-нибудь, я не понимаю. Что за фигня? Почему я проигрываю? Да почему меня сразу самых худших берут? Дай мне капьяночцы играть. Все, вот так вот. А ч это я должен сразу проигрывать? Я не хочу. А мы за синих. Так мы уже выиграли по У них там двое осталось. Ломать. Все, полностью. <с> я просто я вообще ничего не. Делаю. Вот это нормально. Вот это я понимаю, да, командная работа. А тоже за фигня была. Камера вообще стоит как-то. Вот. Короче, у нас сейчас, да? Значит, смотри, мы, я вот так вот, смотри, делаю. Берем, значит, щит с щитом. Двое вот этих щитом. И сзади Капину, да. Ну, как получится, одного или не одного. Вот так вот. Или вот так. Или варвара. Короче, поехали. Все, вот так вот. Защищаемся. Ничего, ага, конечно, а сейчас, ага. И чё, ты не попал? Ты не попал, мужик. Вс, ничего не знаю, ты не попал. Ага. И чё На тебе. На на. Ай, по мне попал. Чё ты, дурак? Блях, он дебил. Он по мне попал. Ну, это победа. Да, это победа. А ты... Вот это уже нормально. Вот это по фартило. А то что было? Это кто такие? Короче, не знаю, кто это, но мне наплевать, в принципе. Ну вот так вот делаем. Вот. Чем ничего, чё ничего себе. Спасибо, спаси. Не, это их расстаешь просто на них. Вот так вот как-то. Как-то так я не знаю. Ах, а да почему у него попадаются какие-то дебилы, а? Да, бляха, ну придёте с ним усилить. Бляха, на тебе! Конечно, по морде дали. В принципе, это не у тебя. На! На! На! Я попал, не знаю. Что-то с А Я в ногу ему попал! Что ты стоишь? Конечно, дури стоит уже. Нет! Попробуй только мне сделать. Я не такой дурье. Да, ну, уворачиваться, он не умеет ничего делать. О, попал. Давайте, пацаны, защищайте, он хочет меня убить. И я сам ну, все, нормально, вот это, увидели, вот, типа, он уже умер, но кинул, вот это красавчик вообще, красавелла, он умер, но кинул, вообще, последний момент, так, ну, тут, в принципе, давайте, берем вот этих оленей, Примут прямом смысле, ставим подальше немножко, подальше, подальше, да, кто это вообще такие кинует, не, стой, я хочу... Два, ну оленем, берем два. Вот это у меня интересно. Что это? Они кидают, типа? Кто ничего Ого, мне интересно уже. Нет, зачем мне? Можно переменила Поехали, короче. А, тут еще они защищаются? А, тогда не я хочу до другого. Бляха, по-моему, проиграли. Да. Нам походу. Что происходит вообще? В смысле? А как? А все, походу, мы проиграли. А что происходит? А почему? Кидай. Да, конечно, бля. А что за бред? Почему? Ленер, блин. А чего он не работает? Что за сплойнер? Они должны как бы кидать, нет? А эти что олени делают вообще? Я не понимаю. <связывая> они вообще-то кидать должны как бы, нет? Этих вообще нет смысла брать они. И Этого нападающий, нападающего. Нападающего пускай. А как они будут? Давайте, кидайте, Пацаны. Давайте, я буду защищать. О, да. о, о, что о, происходит? О, о, о, Все, выиграли? Да. Ты да вообще я ничего не понял. Мы выиграли. А главное, что мы выиграли. Он наплевать, что там произошло вообще. Ой, если какое какой-то происходит, я вообще в шоке. Короче. Ладно. О, новая карта, да? Это да кто вообще вы, вы кто такие, я вас не знаю. Мама-то не, мама-то мы не будем брать. Капитан. Чуть-чуть. Ну, кто это вообще такие? Кажется, я... Нет. Давайте.. Давайте... Я не поставлю. А Ну-ка, давай, под, по одному, по одному подходим. Эээ, <связывая> в смысле? <связывая> да бляха, не выносит мне <связывая> Так я ничего не могу сделать, что за бред. <связывая> уходим, уходим. Бляха, это могу... поруга. <связывая> да, у меня даже заедает немножко. Пошло. Это уж какой-то капец происходит. Как это, как с вилами? Не, я, я не знаю, смотрите, мы, мы что делаю. Берем вот так вот, делаем, и все. И все просто. Вот и олени, олени, давайте. Все, это победа, олени просто. Олени просто побеждают. Все, все, что они мне сделают? Вот что они мне сделают? Смотри, они идут. Все, все, я даже своих заменил. Все, просто олени тащат. Так, а это кто? А, не знаю, кто это на оленя будет тащить. Да? А, тут, по-моему, они... А -а -а -а, я вспомнил, кто это. Такие. Я, же, я же вам говорил, что я второй раз играю, да? Я вспомнил, кто они такие. Сомневаюсь, что олени потачат. Ну ладно, пойдем. Посмотрим. Я же вспомнил, кто они такие. Они ядом кидают. Олени Я не Вс, ГГ мне, да? Они не идут никуда, они просто там стоят. А ну-ка, через реку я могу пить. Да! Нет. Походу я еще одного убил. Да блях, они а не, не, не... Я все, я понял, как это делать. Он, ну-ка, ну-ка, а ну у нас шансы есть. Нет. Ладно. Смотрите, что мы сейчас сделаем? Мама-то делает. А мы делаем мама-то. Серьезно. Все, просто мама. Давайте управлять. А мне пофиг. На пошли нафиг отсюда. Вс, я убил их. Наверное. <свист> я не знаю, кто вы такие, но меня это в принципе. Вс, <свист> <свист> <свист> за это все, победа. Как они же умерли? Чего? Ты чё че, офигел? Пошел нафиг. <свист> <свист> <свист> <свист> Вс. Вот так вот, я маму то беру и все, мама то вообще наплевать на все, на яды, ему вообще, он, да, он все равно вымрет, в принципе, какая ему разница, яды, кто такие, кто это такие, вы что тут делаете, ну ладно, а почему не фермеров не недоступны, так это фермеры, жмите, мама то берем, не, ну, это сильно жирно, давайте оленя что-ли а ну ка олени, сколько выдержат? Короче, поехали. Копиночка, да? Поех. На кому-то. Нет, ну не надо. Фу, у меня игра зависла. На... У вас тоже, наверное? Ой, бляха, ну мы видели. Я... Игра зависла, серьезно говорю. Вы наверное тоже видели, ну вы видите. Ладно, давайте скрин сделаем. Ну потому что мне же надо как-то на вот. Ох ты, че это, кто вы такие? А, серпители. Давайте с мамой сделаем. Просто, ну, просто мне хочется с мамой сделать пару скриншотов. Можно еще пару каких-то идиотов поставить. Но это неинтересно. Мне главное с мамой там сделать. <связать> вот так, типа, летаю. <связать> Мама, давай, тащи. Давай, тащи их нафиг. Где они? Это какой-то идиот на тебе. Это есть, бляха. Он меня бьет. Я буду жаловаться. Бляха, я не понимаю. Да где вы вообще? В смысле? Ты что, офигел? А ну-ка пошел отсюда. Зельями они тут брызгаются нафиг. Совсем дебилы. Реально, ну как так-то? Ну, такие нормальные люди не могут брызгаться какими-то зельями. Ну, это не зель это отравляющие. Ну, там, ну типа, брызгают, типа, что там, ну, короче. Не зелья, а как они удобрения всякие, ну не удобрения, как они, ж, чтобы растить, ну короче, фигня полная. Только вред несет, и все. Они, они не только э -э, несут, они еще короче, ладно, потом. Так. О, рыцари! О, нам доступны фермеры. Ух ты! Я хочу повторить. Все, поехали. На! Ну а вот да, я хочу поиграть за теми, с кеми в прошлый раз мы воевали. Допустим, и что? зели мы кинули. Она даже копается через полгода. На, я с отдал А нет, они просто стопы. Они бессмертные, по-моему. На! Тебе зелюшка была. На, ты ч, офигел? Зелье не пушил никогда. А ты как они убивают, что ли, разве? По-моему, наплевать на зелье вообще-то. Бляха. Вс, нам капец. Кидай ему под ноги зелень а От отравления. Отравление держи! Ты ч, отравление не держи? Ничего совсем шо ли, долбанка? А я зелье в такой, летел. Короче поняли, что взяли говно. С серпом, да? Это что такое? Да-да-да-да-да-да. А что это? Ух ты, ничего себе. А что она не ставится? А, мне денег нет? Серп серпом поставить. А как это? Как это работает? В смысле? А что, дураки, что ли? Что это за фигня? Что, Происходит вообще. Здрасте, это я. Наки. А, а, Офигеть. А что происходит вообще здесь? Это Месси у Да, мы, мы проиграли. Ой. И как это работать? Это что такое? Это что еще за дебил? А мне даже на зелень не хватит. Давай фермера поставим просто. Обычных фермеров. Серьезно? Похоже, На! Да. А, нет, нормально. А что это делает, идиот? Что он делает? Это фигня какая-то, я не хочу. Я уже 20 минут играю на этом и том же. Короче, зелье это будем делать. Я не знаю, как они, конечно. Давайте еще раз попробуем, потому что этот пускай нападает. Да бляха почему нападать я должен? Пока не отравление, я буду их фига. Натек! Я вообще-то борец, как. ты чё, дурак, я борец. Меня, походу, убили, да? Нет, я забыл. Же... Я бессмертный. Не долго Ну, я хотя бы кого-то завалил там, нет? Я там ноги порубал кому-то. На тебе подарок. Подарочек, блядь. Ну, походу, мы тут уже выиграли. Что... А, нет, не выиграли. Потому, почему ты падаешь сам? Должен идти назад, потому что нас убивают. Походу я своих отравил. Мы красавицы. Я, походу, своих отравляю. Ой, бля. Что я натворил? Я своих отравляю. Что я отравляю? Я хотя бы убил их? Ну, кто тут еще В смысле, кто? Ну что, дураки... Там... Что? Кто? А, там еще один. На... На изи вообще. Конечно, на И... Да, на изи! Вообще, два раза проигрывали. Кто это? Мы все еще серии начнем. О, не, арбалетчики, не, лучики. Короче, вот это вот... Месси его опять. Будем в следующей серии делать. Все. А пока я с вами прощаюсь. Ссылка на полный лист роликов будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.